Oh Возвращаясь тебя Мой карманный мир, не пускай я никого Не нужна мне твоя любовь, буду как одинокий волк Мой уютный карманный мир, не пробраться моим ногам. Это место, мой карантин, это мой персональный рай Это вселенное зло, ты хочешь от меня Всё просит тебя Я закрываю глаза И попадаю туда